Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! С вами Надежда Соколова. Приглашаю вас на утреннюю зарядку 5 плюс 5. В проекте «Полезная привычка за 21 день». Сегодня выполняем утреннюю зарядку, сидя на постели. Представьте себе, что вы проснулись, спустили ноги с постели и <свят> начали выполнять зарядку. Садимся на краешек, опускаем ноги на пол и начинаем тянуться вправо-влево. Тянемся за рукой. Не торопимся и начинаем пробуждать наш организм. Тянемся руками вверх, вытягиваемся за позвоночником вверх. Переведем руки на колени, округлим поясницу, потянемся поясницей назад и вперед. Продолжаем также Мягко, спокойно пробуждаем нашу спину, наши плечи, живот в себя. Потянулись поясницей назад, выпрямились. И еще раз также потянулись выпрямились теперь сделаем шаг чуть шире и растянем наши ноги переводим ногу на пятку тянемся вниз и к другой ноге переводим ногу на пятку и тянемся вниз Делаем шаг шире, переводим локти на колени, упираемся локтями в колени и вот теперь растягиваем наши бока, наши плечи, головой не вертим, растягиваем спину, внутреннюю поверхность бедра, чувствуем, как у нас ноги потянулись, плечи потянулись, сделали вдох, вытянулись вверх, вниз выдох, собрали обе стопы. Упираемся руками в краешек постели и выполняем 8 отжиманий на трицепс. Скользим ягодицами вдоль постели, сгибаем руки в локтях, руки точно уходят назад. Теперь собираем руки, тянемся, уводим кисти за голову, раскрываем грудную клетку и растягиваем еще больше плечевой пояс. Потянули локти. Вперед, раскрылись и собрали лопатки. Остались в центре, выполнили разворот корпуса, зафиксировали таз, пресс держим, колени не двигаются, чувствуем как у нас работает грудной отдел позвоночника, просыпается наш позвоночник, растягиваются мышцы. Теперь опускаем руки вниз, уходим вниз в скручивание, расслабляем наши плечи, поднимаемся вверх, уводим руки вверх и начинаем перетягивать вправо-влево. Руки вверх зонтиком сгибаем в одну сторону, в другую сторону добавляем небольшой разворот корпуса и тянем ноги. Даем возможность нашим суставам утром проснуться. Другая нога. Берем себя под колено, выпрямляем ногу вверх. Спину слегка округляем в этот момент. Теперь опустимся на локти, приподнимем стопы над полом и выполняем скрестное движение ногами. Во-первых, включаем в работу мышцы пресса, на плечах не висим и скрестно выполняем, включаем в работу мышцы бедер. Сгибаем ноги в коленях и начинаем носком тянуться в пол. Такой бег с высоким подниманием колена. Работают опять же мышцы бедер и работают мышцы пресса. Можно не касаться ногами пола, амплитуда будет тогда чуть-чуть меньше. И дыхание свободное, спокойное Теперь мы опускаем пятки в пол Раскрываем грудную клетку Тянемся Возвращаемся И еще один подход отжимания Упираемся Ладонями в краешек нашей постели Опускаем ягодицы вниз Делаем руки красивыми, сильными Старайтесь, чтобы спина скользила вдоль Постели, Собираем руки, тянемся, раскрываем грудную клетку, снова собираем плечи, раскрываем. С одной стороны растягиваем вверх спины, с другой стороны мышцы рук. Последний раз также. И теперь мы снова уйдем вниз в скручивание, расслабимся, растянемся. Но я думаю, что вы не заметили, как пробежали первые 5 минут нашей зарядки. И если вам нужно бежать на работу, вы бежите на работу, собираетесь. Заряд бодрости вы получили. Вам хорошего дня. А если вы располагаете временем, то мы продолжаем. Приподнимаем наши ягодицы от нашей кровати. Переходим в положение планки. Упираемся в краешек нашей постели. И держим планку. Теперь разворачиваем стопу на ребро, раскрываем грудную клетку, боковая планка и другая сторона также. Удержали боковую планку, вернулись в центр. И из этого положения мы сейчас будем поднимать правую левую ногу вверх, правая и левая. Найдите оптимальное расстояние от вашей постели. То есть почувствуйте вот этот шаг. Почувствуйте, что вы не висите на плечах. Держите пресс, держите спину. Последний раз также. И снова выполняем боковую планку. Раскрываемся, тянемся вверх за рукой, не висим на руке. Теперь поработаем ногами. Всего 4 подъема. Работают бедра, ягодицы, не спины, пресс. Работает плечевой пояс. По сути дела включается в работу все наше тело. Планка боковая в другую сторону. Держите пресс, не висите на руке. Я уверена, что у вас все хорошо получается. Снова в работу пошли ноги. И снова боковая планка, одна сторона, снова ноги, всего четыре подъема, и другая сторона, теперь мы потянем немножко спину, упираемся в краешек постели и снова потянем ноги, возвращаемся ягодицами на краешек постели Тянем одну ногу, другую ногу держим себе под колено и вернемся к нашему прессу. Подтягиваем колени, снова выполняем скрестное движение ногами. Не заваливаемся на плечи, держим центр. Движение направлено вовнутрь. Постарайтесь почувствовать, что вы не размахиваете ногами. Тогда вы будете чувствовать внутреннюю поверхность бедра. Снова сгибаем ноги в коленях, работаем. У нас бег с высоким подниманием колена. Ритм движения выбирайте удобный для себя. И амплитуду движения можно не касаться ногами пола. И помните, что мы не висим на плечах. Вращаемся вверх, снова тянемся Раскрываем грудную клетку Отводим плечи назад Подаем ее вперед И еще один подход отжимания Упираемся ладонями В краешек постели Опускаем ягодицы вниз Руки сгибаем в локтях Локти уходят точно назад Выполняем всего 8 раз Садимся на ягодицы Тянемся руками вверх, вниз. Еще раз так же. Уводим руки вверх, тянемся вверх. Тянемся в бок, растягиваем бока. Одна сторона, другая сторона. Я уверена, что у вас все хорошо получается. Если у вас не получается Такое количество повторов Которые предлагаю я Выполните столько, сколько получается Вернемся в планку И еще один подход Два подъема Боковая планка Два подъема И разворот в другую сторону Еще раз также: Два подъема Разворот тянемся вверх за рукой и еще раз также два подъема боковая планка это у нас последний раз дальше мы тянем нашу спину поднимаемся вверх делаем вдох опускаем руки вниз еще раз также и на сегодня это все